Вот очередная курс сетриса, Асетрис вели уже. Баночки остались, постараюсь снять эту убогую больницу. Какие условия есть здесь, чтобы все видели, для чего докатились. Физораствор дали бесплатно, шнур этот катетер пришлось покупать. Как бы я показал вам, где приходится лечиться и что это такое. У тебя препарат за 5000 долларов, а ты в каком-то сарае лечишься. Вот это здание, это, это ужас. Пора бы его взорвать вообще и нормальное построить. Людей здесь одним видом только убивают. Я уже не говорю про то, что все лекарства за свой счет покупают. Так какие лекарства? Физрастворы, иголки. Это тоже с собой носишь. Ужас, короче.